Вкусные новости Ставрополя представляют. А почему вы грустите, Дедушка Мороз? Праздники закончились, ищу работу! А у вас есть личный автомобиль? Да, конечно, есть. А вы хорошо знаете город? Конечно, да. А вы хотите много зарабатывать? Очень хочу! У вас есть личный автомобиль. Вы хорошо знаете город и хотите много зарабатывать. Единая служба доставки еды приглашает. Подробности по телефону.